Я и посмотрел, что у вас на манометрах. не показываете мне там на пальце, сколько у вас атмосфер. То бывает, показывает, как э, да. я буду сам смотреть, на э, ваш манометр. Хорошо. Так, при фото-видео моменты. Когда я буду вас фотографировать, вы можете задержать дыхание под водой там, на несколько секунд, ничего страшного не произойдет, вы понимаете, что задержка дыхания опасна при всплытии, при расширении воздуха, при изменении давления. Когда мы будем фотографироваться, мы будем на какой-то одной глубине. Вы можете задержать дыхание, можете вытащить регуляторы изо рта без проблем. Для чего? Чтобы пузыри воздуха не закрывали вашу верху. Кто-то будет одни пузыри, там глаз какой-то немного какой пузыряет, вот это будет форс. Поэтому задержите дыхание. Если вы вынимаете изо рта регулятор, вытащили его, но не выпускайте, пожалуйста, его вытащили, убрали в сторону, чтобы он тут не пузырил, вот, перевернули его и пофотографировались, ставили обратно в рот, нажали на кнопку «тыщи». А то некоторые вытащат, бросят его и позируют. Да, да, там один а, нормально, что поднимается. Потом у человека заканчивается воздух в легких, начинается субарождение, по идее регулятор, а, который потом плавает, понимаете? Поэтому держите его в руках. А, при, э, ну давайте так, если какого-то краба поймаем, что-то идет мимо краба. недоволен, кто-то будет агрессивен. Или это не любят, конечно, Его надо будет взять за две задние лапы, Он вас тогда не достанет, конечно. Мы сфотографировали с ними. Там краба немножко так на уровень лица, как бы краб на переднем плане, вы за него довольны выглядываете. Походкались, краба отпускаем, он идет дальше. Вот. При съемке видео я помашу вам рукой. Вы понимаете, что машу рукой, при этом держу камеру. Кто-то подплывите поближе. Вот. Могу вам сделать вот такое движение, как будто кручу ручку невидимой старой кинокамеры, да? Или вообще вам ничего не скажу, да, потому вот что снимаю, смотреть, какой-то вот. В таком духе, ну не плывите вверх, если вы будете плыть выше, то свет, падающий сверху будет засвечивать картинку, хоть просто не отплывайте, не расплывайтесь, гоняться за вами тоже, чтобы сфотографировать ничего не будет. У нас будет две камеры, у Германа будет камера, и, и у, у меня, скорее всего, мы будем вас снимать на разных тракторах.